Приветствую всех зрителей в шестнадцатом уроке начального курса арабского языка. Ассаляму алейкум. Весь предыдущий урок мы посвятили только произношению буквы Айн. В этом уроке мы продолжим говорить о ее написании, разберем несколько примеров, а также изучим следующую букву, букву Гайн. Она пишется схожим образом, но произносится несколько иначе. О ее произношении и написании мы также поговорим подробно. Итак, что касается написания буквы Айн, Начнем, как обычно, с отдельного положения. Буква состоит из двух округлых частей надстрочной и подстрочного хвостовика. Надстрочная часть небольшая по размеру, высота ее примерно половина или две трети клетки. Подстрочная часть хвостовик гораздо больше по размеру и опускается вниз под строку на одну или даже чуть больше одной клетки. Здесь сделаю оговорку, что. У каждого свой почерк, у кого-то крупный, у кого-то мелкий. Но я показываю на примере тетради в клетку, чтобы просто и наглядно вы могли понимать пропорции букв относительно друг друга и относительно частей букв. В анимации вы можете наблюдать порядок написания буквы «райн» в отдельном положении. В начальном положении буква пишется еще проще, мы точно так же сначала пишем надстрочную округлую часть, но вместо хвостовика продолжаем соединительную линию влево к следующей букве. При этом соединительная линия должна писаться строго вдоль строки, не ни ниже и ни выше. В срединном положении буква похожа на овал. Соединительная линия от предыдущей буквы плавно переходит в овал, образуется петля и продолжается в соединительную линию к следующей букве. Здесь есть важный момент, который обязательно нужно понимать и запомнить изначально. Обратите внимание, что ширина этой буквы, этой петли, в полтора-два в раза больше, чем высота. То есть важно писать петлю в ширину шире, чем в высоту. Объясняю почему. Дело в том, что это не единственная буква в арабском алфавите, которая пишется в срединном положении в виде петли. Мы уже изучали ранее в уроках буквы Ков и Ф, которые также образуют петлю в своем написании. И на примере буквы Ф вы можете наблюдать разницу в пропорциях петли. У буквы Ф она вытянута по вертикали и она небольшого размера. Буква ⁇ Айн ⁇ напротив вытянута в ширину и больше по размеру. Таким образом, даже если мы забудем написать точку или э, эта точка сотрется, не будет заметно по каким-то причинам, по пропорциям буквы можно определить, э, что это именно ⁇ Айн ⁇ или именно ⁇ Фа ⁇ И чисто визуально слово читается легче, когда буква написана аккуратно и с соблюдением их пропорций. В конечном положении буква AIN похожа на срединное и отдельное положение одновременно. То есть петлю мы пишем аналогично срединному положению, а хвостовик вниз под строку пишем точно так же, как и в отдельном положении. Таким образом получается конечное начертание буквы. Прочтем примеры с буквой «Айн». В отдельном положении буква показана в слове «ЖАА». Ja это глагол, который означает быть голодным, голодать. Ja -a. Ja -a. буква ай находится после алифа, который не соединяется влево, поэтому она здесь в отдельном положении. и одновременно с этим примером стоит вспомнить другой глагол с похожим звучанием, который мы изучали в уроке о букве гамза. это глагол жээ ja Пребывать, приходить, приезжать, в зависимости от контекста. Сравните прочтение в паре. Почувствуйте разницу в звучании и постарайтесь эту разницу в свое произношение также включить. От этого критически меняется смысл того, что мы говорим. Например. Предложение ⁇ Жа-Рэ-Мр Проголодался Аммер или ⁇ Жа-Рэ-Мр Прибыл, приехал Аммер, ⁇⁇ Жа-Рэ-Тсамира или ⁇ Жа-Рэ-Тсамира ⁇ Проголодалась Самира ⁇ или ⁇ Прибыла, пришла, приехала <голодался> Самира ⁇ в начальном положении буквы «ин» есть в примере «гэлемун», «гэлемун», «гэлем», «мир», «вселенная». При этом огласовка Фатха читается длительно, ее продлевает алиф. «Гэлем», «гэлем». Здесь тоже можно взять слово для сравнения, которое можно спутать на слух или в произношении. Это слово «элемун», «элемун», «боль». У слова «боль» в начале стоит алиф с хамзой и фатхой. Начальный звук «э» читается после смыкания горла, то есть резко, с придыханием. «Э». «Элемун». «Элемун». А когда мы читаем слово «мир вселенная», мы должны произнести букву «эйн» и э, сократить мышцы гортани на долю секунды. «Элемун». «Элемун». Прочтем в паре два слова для сравнения. «Элемун». Элемун, Элемун, Элемун, элем, элем. В следующем примере буква Хейн находится в срединном положении. Это наречие мъгэн, мэн вместе, совместно. По звучанию это слово можно перепутать со словом вода в винительном падеже Мен. Например, Шерибна марен, Шерибна маган. Мы выпили вместе. Шарибная мэн, Шарибная мэн мы выпили воду. Шарибная ман или Шарибная мен Для тех, кто задастся вопросом, почему вода в винительном падеже, отвечу, что глагол влияет на постановку существительного винительный падеж, если это существительное является прямым дополнением для этого глагола. Или другими словами, если воздействие глагола прямо указывает на это существительное. Выпили что? Выпили воду. Да? Вода в винительном падеже. Станвин фатхай в конце. Ма-ан. на ма-ан. Шариб ма В конечном положении буква ин показана в примере жа-ми-ун. жа ми жа Мечеть имеется в виду соборная какая-то большая мечеть. Для небольшой мечети или в общем смысле есть другое слово, которое мы изучим чуть позже. Переходим к изучению следующей буквы, схожей по написанию с буквой Айн. Разница у нее в том, что есть точка сверху. Это буква Райн. Как же научиться ее произносить? В отличие от буквы Айн, здесь сокращать мышцы гортани не нужно, поэтому буква произносится проще, чем Айн. Однако, нужно научиться произносить букву Х с точкой звонка. Это первый способ. Если вы помните из урока о букве Х, там язык касается середины неба или чуть дальше середины неба, ближе к гортани, и образуется скребущий звук Х. -Х». В произношении буквы Райн наша задача, в этом же месте произносить звук, но делать его не скребущим, а звонким, озвончать. Р, р. Также в арабском языке есть такое понятие как махрач. Дословно это место выхода, то есть место, в котором образуется звук. В западном языкознании, в российском языкознании это называется артикуляцией звука. Так вот, махрач или артикуляция. Буквы «Х» и буквы «Рейн» одинаковые Место образования этого звука одинаковое. Другое упражнение или другой способ тренировки этого звука — попытаться произнести букву «Р» или «Ро» с намеренной картавостью. То есть р, р, «Р», Кстати, во французском языке есть также похожий звук. Например, во фразе «говорить по-французски» «Паралей францы Давайте прочтем букву с тремя огласовками. С фатхой. Ра, ра, ра. Согласовка кясра. Ри, ри, ри. Обращу внимание, что так как буква считается твердой, у нее звучание кясры несколько ближе к И с оттенком И. Согласовка дамма. Ру, ру, ру. Перейдем к изучению примеров, о написании буквы ГАЙН говорить отдельно нет смысла, потому что она пишется абсолютно точно так же, как и буква ГАЙН, с той лишь разницей, что над буквой ГАЙН есть точка. Это единственное ее отличие. Поэтому прочтем первый пример, где буква ГАЙН находится в отдельном варианте на написания. Здесь она стоит после буквы Р, которая не соединяется влево, и слово читается фарагон, фарагон, фараг. Означает оно пустота. Фарагон, фараг, фараг. Здесь также стоит для сравнения взять несколько слов, в которых есть буквы с похожей артикуляцией или с похожим махраджем. Мы подошли к произносимым сложно звукам, поэтому лучше всего сейчас больше примеров брать для тренировки и брать похожие слова для сравнения. Например, слово фаркон, фарк. Разница, отличие. Здесь есть буква ков, произносимая фактически в том же месте, что и буква гайн. Язык приподнят и касается средней или задней части нёба. Именно поэтому при неправильном произношении эти слова можно спутать. Произнесем в паре фаргон, фаркон, фаргон, фаркон. фаргон, фаркон. Фарг, И э, у нас есть еще одно слово, которое мы можем взять в пару. Это слово фараон Фаргон, фарг. С буквой айн. Означает оно ветвь, ответвление, филиал, отдел чего-либо. Фаргон. Сравним звучание в паре. фараон фараон фараон фаргон, фарг, фарг. фарг. И еще один пример слово ФАРХОН. Фарх. Цыпленок птенец. Здесь есть буква Х с точкой. Фарагон, ФАРХОН. Фарагон, фархон. Фарг, фархон, фархон, фарх, фарх. Как вы можете заметить, у нас накопились уже изученные буквы, звучания которых можно спутать между собой. То есть буквы с похожим нахраджем и с похожей артикуляцией. Поэтому мы будем включать больше слов для тренировки, больше слов брать в пару, если есть похожие. И после того, как мы изучим все буквы алфавита, я сделаю еще один урок, который будет посвящен именно отработке разницы произношения между буквами, то есть будут взяты пары слов с теми буквами, махрач которых схож, и которые можно произнести неправильно, либо перепутать на слух. И, кстати, нам осталось изучить совсем немного букв, большая часть их уже изучена. Чем ближе мы будем двигаться к завершению алфавита, тем больше будем брать примеров. Второй следующий пример, слово ⁇ релин ⁇ Релин ⁇ Релин ⁇ Дорогой, высокий по цене, либо любимый. Здесь аналогично, как и в русском языке, зачастую супруги называют друг друга ⁇ дорогой, дорогая ⁇ И в арабском точно так же. Ралин, Рели. и два похожих слова, которые можно спутать по звучанию. Первое с буквой Х с точкой. Ғалин, ғалин. Пустой, свободный, не занятый. Ралин, Халин, Халин. Также у нас есть пример с буквой Эн. Ралин, Ралин. Высокий, превосходный. Ралин Ралин, Релин, Релин, ралли, Дорогие друзья, вам нужно будет точно так же тренироваться в паре, произносить слова, чтобы вы могли видеть разницу и отработать ее в произношении. Для того, чтобы вам было проще, чтобы не проматывать каждый раз видео, я вынес эти пары слов на сайт, на страницу, и добавил туда аудиофайлы, где эти слова произносятся по парну. Вам достаточно открыть эту страницу и включить аудио, сопровождающие пары слов. Для того, чтобы прослушивать отдельные слова и повторять следом. Если вы будете при этом использовать диктофон для того, чтобы записать свое произношение, а потом его сравнить и проверить со стороны как бы со стороны, это будет замечательно, это самый лучший способ тренировки. Если вы смотрите это видео на YouTube, то ссылка на страницу сайта с этим уроком будет находиться в описании и в комментарии под этим видео. Если вы смотрите на сайте, то замечательно, достаточно промотать страницу немного вниз, и вы увидите эти пары слов с аудиосопровождением. А мы переходим к следующему примеру, где буква гайн находится в срединном положении. Это слово магрибун, магрибун, магриб. Означает оно закат, запад, как сторону света, либо страну Марокко, только страна пишется с алифой, аль магриб, либо в широком значении это страна северо-западной Африки, куда входит и само Марокко, и Алжир, и Тунис, и Ливия. Все это значит Белядль-Магриб, страны Магриба, да, страны э, Западной Африки. И э, мы закончим наш урок последним примером. Слово мэблягун, мэбляг, сумма, например, денежная сумма. Мэблягун, мэбляг, мэбляг. Думаю, насчет задания вы уже догадались, я его уже неоднократно, тем более, озвучивал в этом уроке, нужно потренироваться, писать эти буквы, и примеры слов с этими буквами. Но главное, нужно потренироваться произносить. И произносить их в паре с теми словами, в которых есть буквы, похожие по артикуляции или по махараджу. Возможно, не все будет получаться сразу. Но в этом деле главное не торопиться. Нужно запастись терпением. И лучше всего, конечно, записывать свой голос на диктофон, чтобы потом слышать себя со стороны. На этом я урок завершаю. Благодарю всех за внимание. До встречи в следующих уроках.